йопи пиплы мы в фотошопе. Что же нам первым делом надо сделать? Нам надо нажать Ctrl-N или файл создать. И выбираем размер 512 на 512. Теперь, чтобы сделать фист, нам надо изображение. Так, теперь мы найдем изображение и сделаем очень четко. Ну, допустим, кинь 5 с плюсом. Ой, утач метра-ла-ла. Пацаны, давайте сделаем вот это. Потому что это тоже чётненько. И да, кстати, пацаны, я забыл. Наше изображение может быть либо треугольное, либо же круглое. Ну, давайте сделаем круглое. Я разгоню под весь экранчик, чтобы было все четненько. Все, раз подогнал размер. Сделаем какой-нибудь зелененький цвет. Сделаю вот так вот побольше и внутрь подгоним, как нам надо, чтобы тут все было. Вот так вот сойдет. И у нас получается вот такая дичь. Но чтобы у нас было все видно Перетягиваем, и, пацаны, тут еще фоточку можно подредактировать. Яркость увеличим, контрастность там, и так далее. Так, все, пацаны, подредактировав фото, фон, все, мы должны сохранить его в формате JPEG, чтобы было лучший размер. И сохраняем его как FIST, да, FIST, почему бы и нет. И теперь нам понадобится программа TXD Workshop. Нам надо открыть OpenTXD. Переходим. Ищем нашу GTA San Andreas. Ну, я сделал на моей сборочке. И открываем Model, и Ищем тут худ. Теперь нам нужно найти иконку кулачка. Ну, она у меня уже будет замененная. Вы, наверное, ее увидели на моих видосиках. Теперь нам нужно нажать импорт. И выбрать наш фист. Загружаем. Делаем save.txtd. Обязательно сейф. Save. И заходим в GTA, так залетаем на сервак, Там и видим нашу одну путь. Ким 5 плюсом, как мы мечтали, да? И таким с 5 плюсом это жизнь. мне. Ну и что, пока, Пока. Эк, бля. как всегда.